Сорт сверхострого перца 7 под Infinity. Этот сорт относится к виду Capsicum chinesae. Срок созревания такого перчика от 100 до 120 дней. Это высокоурожайный сорт довольно острых перцев. Острота такого перчика от 800 тысяч до 1 миллиона. Срок созревания таких перчиков 120 дней. Кустик может достигать высоты метр двадцать, от метра до метра двадцать. Я его обрезал, такие вот кустики у меня, коротенькие. Вот прошло четыре дня с момента обрезки, и на кусту сразу мгновенно начали созревать перчики. Вот на этом кустике было, вот один перчик, только красный. Вот за два дня начали созревать уже полностью. На этом кусту три штуки было созревших. Все остальные начали созревать в течение трех дней. Вот так выглядят наши перчики. Такая у них структура. Рыхлая поверхность, вся пупырчатая. Похоже на скорпионов. Такие красивые. Они очень плотные. Здесь у меня сейчас находится 7 штук. Весят 63 грамма. Давайте уберем, один оставим и посмотрим примерно вес одного перца. Вес одного перчика 8 грамм. Тоже другой. Это 9 грамм. Где-то предел 10 грамм. Сейчас мы разрежем и посмотрим, какой внутри. Вот так выглядит наш перчик внутри. Малосеменной. Толщина стенки где-то в пределах 2 миллиметров. Запах у него, конечно, идеальный. Вкус у этого перца цветочный. Таким ароматом хабанера. Легким-легким ароматом хабанера. Цветы, пряность. Очень приятный. Очень острый. Я уже говорил, от 800 до 1 миллиона острота у вот такого перчика. Он неприхотливый, его с легкостью можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Места много не занимает. но Мои кусты были где-то высотой около наверное, 70 сантиметров. После обрезки они стали сантиметров 40. См. Обрезать для того, чтобы быстрее дозревали плоды, чтобы удалить цветоносы. Итак, перчики наши дозевают будет по много раз быстрее. Вот такая вот красота. А, какой аромат приятный. Выращивайте такой перчик у себя дома. Всем больших урожаев.